Я покемон Юмичу. Подписывайся, ставь лайк и пиши комментарий. А я, Софи, а ваши комментарии попадают в видео. Нажимайте кнопочку подписаться. А наше видео сегодня будет про что, Киса Алиса? Не про что. Не будет никакого видео. Мне грустно. Отстаньте. Киса Алиса, почему ты грустишь? Отстаньте от меня. Не хочу ни с кем разговаривать. Софи, почему Киса Алиса грустит? Ох, я и вернулась. Письмо от того кота, это значит, что оно ему не дошло. Какое еще письмо? Ну ты чё, я ее лучшая подруга или ты? Ну она переписывалась с котом по имени Кун Кайко Кадзиро Каито Какуки Кима Кан Какудзюн. Какачо? Кун Кайко Кадзиро Каито Какуки Кима Кан ка Какудзюн. Ка ка ка То есть их было много? Кого? Котов? Это его так зовут, Юмичу. А -а -а. Они долго переписывались, а теперь ее последнее письмо ему пришло обратно. Значит, он его не получил. Он пропал. Может, с ним что-то случилось? Не знаю, но думаю, она его полюбила. Теперь она еще долго будет грустить. Не хочу, чтобы Киса Алиса грустила. А может, он просто решил с ней больше не общаться? Теперь мы уже и не узнаем. Тем более, он так далеко. А где он живет? Где-где? В городе котов. Может, хватит уже, а? Да, прости, Киса Алис. Грустно. Так не пойдет. Друзьям надо помогать. Я отправлюсь в город котов и найду его. Если он просто ее бросил, я дам ему по его кошачьим морде. А если с ним что-то случилось, я его найду и смогу рассказать киселище. Мне долго придется добираться в город котов. Лететь. Ехать. Ехать. Плыть. Приключения прям как в моей любимой игре, которую я взяла в дорогу, чтобы не заскучать. Она мне будет помогать. Моя любименькая Геншин Импакт. Самые разные приключения, квесты, головоломки, задания я выполняю пока путешествую по открытию этому миру Тайвата, со своим проводником-помощником. Вот она. Классные мы, да? Я обожаю разгадывать тайны, чтобы находить ответы на свои вопросы у семеры богов стихий. Такой крутой сюжет и графика круть! А музыка какая классная! Я исследую красивые леса, шумные города, жуткие подземелья семи регионов. Каждый из них посвящен одной из стихий. У каждого своя архитектура, одежда и даже характеры героев. А еще... А еще я встречаюсь с самыми разными персонажами. Тут их очень много. Как богов и стихий в Тейвате есть семь сил. Крио, Дендро, Пиро, Гидро, Анемо, Электро и Део. И я могу переключаться на нужного мне персонажа или элемент и создавать атаки, которыми я уничтожаю врагов на своем пути. па, -па! Это так прикольно! Ого! Ничего себе! Только что вышло обновление и появились еще новые персонажи! Альхайтам! Пятизвездочный персонаж, А еще я-яу! Четырехзвездочный персонаж. Вау! О! Ночная гармония струн приближается! Это одно из самых важных событий в игре! Во время которого игроки... Смогут насладиться очень яркой атмосферой Китайского нового года А вот это новый игровой процесс И столько новых событий Каждый игрок может получить 13 вытягиваний бесплатно А также возможность получить 4 звездочного персонажа По вашему желанию Я и так не устаю играть И столько всего в игре меня еще ждет Так тут еще нового добавили Оружие и даже область в пустыне Сумеру А в ней новый мировой босс Песчаный червь сетях. Вот это да, вау Ребята, скорее приходите играть со мной Скачивайте геншин Импакт по ссылке в описании или по моему QR-коду на экране. А вот этот бонусный промокод от меня даст вам 60 камней истока столько и 5 единиц опыта искать для приключений. Они вам очень пригодятся. Увидимся в Тайвате. Ну что ж, кажется, я наконец-то доехала, долетела до плыла, до города готов. Оставлю вещички в своем отеле и пойду искать этого. Я даже выучила его имя. Кункайкокадзирокаитока Куки Кимакану Капуджу. А вот и первый кот. Привет! Слушай, ты тут не видел или не видела такого Эй? Ты чё? Да ладно, не надо меня бояться. Это мне надо будет бояться, я в городе врагов. Ладно, я пойду дальше. О, привет! Ты случайно не знаешь? Где можно найти такого кункайку Кадиру Каиду, Какуки, Кимакан, Какуджун? Кайку кто? Ясно. Ты донристэндми. Не все каты умные, походу. Эй, на каком языке вы разговариваете? Хэллоу, бонжур, алоха, салам. Чё за игнор, эй, бесфострий. Привет, говорю. Так, надо тут отметиться, чтобы дорогу обратно не забыть. Моя твоя, понимать, а? Иди отсюда, это наша территория. Вон отсюда. Ясно, понятно, я пойду кого-нибудь подружелю бы не найду. Привет, ас. ты тут не видел случайно? Спокуха, Стакуха, ты ч? Так, ясно, ты со мной говорить не будешь, я поняла. Не город котов, а город гопников. Кун, Кайко, Кодзиро, Каидо, Кокики, Макан, Надо повторять, чтобы не забыть. Как же мне его искать, если никто не хочет со мной разговаривать? О, Ко, никогда не видела голых кошек. Сори, от вас тут много. О, эй! Белый! Ты тут не видел, Какуки, как у как и Кима. <связь> Опять забыла! Такой вот, Джун. <связь> Ясно. Ты мне тоже не поможешь. Ой, эй! Белый, ты можешь ему объяснить? Да подожди ты ты, ты, ты, ты куда? Да уж не думала я, что так сложно будет в городе котов собаки. Попробуем так. <связь> мяу! Хэй, мяу! Ты кто? Кот-урод. Так. Стоп, я и собака урод Я покемон Юмичу, собака. Я прибыла в ваш город найти, кота с длинным сложным именем заканчиваемся Шана Какуджум. У меня есть подруга Киса Алиса. Ее письмо ему не дошло, и не надо ему его передать. Кимакам. Ага, который Какуджум. Уходи. Эй, теперь все еще более запутано. Привет. Кимакам знаешь? Изы Демон. Да что с вами всеми тут не так, а? Они что, собак никогда не видели? Демон! Эй, чувак, Кимакана знаешь? <звы> э, ясно! Вы Кимакана не видели? <звы> Ладно, понятно! А вы не знаете Кимакана? слишком долго ездит за продуктами. Она сказала, что поехала в магазин. Мне кажется, как-то ее очень долго нет. Да нормально все, это же покемон. Она может сутки по магазину бородить. Сори, простите, я не в рот. Я просто ищу друга. Какуки, Кимакан, Вы случайно не знаете такого? Кимакан изгнанный из стаи. За что? Лучше возвращайся домой. Подождите. Уезжай отсюда. Стойте, за что изгнан? О, привет цветная. Я покемон Юмичу ищу изгнанного из стаи Кимакана. Можешь мне помочь? <звучит> да не нужен мне твой хлеб. <звучит> Эй, здрасте. Вы не знаете случайно, где можно найти Кимакана, которого из стаи изгнали? Он вообще в городе. Ты ищешь бывшего вождя? Да хз, не знаю. Лучше уходи. Ничего не понимаю. А ты, привет, случайно не Кимакан? <звучит> так, ясно. Пока. <звучит> Так, в городе готов, как оказалось, коты и ребята неразговорчивые. Но мне удалось собрать хоть какую-то информацию. Нашего котяру с длинным именем называют Кимакан. Кто-то сказал, что он бывший вождь. Надо не забывать отмечать свой путь, чтобы потом найти дорогу домой. А кто-то сказал, что его из стаи изгнали. Не знаю, как мне эта информация поможет его найти? И где вообще его искать? В городе готов что-то не так. Это какая-то тру Хай, ты Кимакана не видела случайно? Кого? Бывшего вождя. Ой. Да чё такое? Эй, толстопузый! Котятики-пузотики! Мне нужен ваш бывший вождь Кимакана! Где его найти? О боже, ну и она ищет Кимакана! Ты безумная! Кимакана? Вон отсюда! Шавка! Эти богатые грубияны хотя бы разговаривать умеют! Образованные! Где мне найти Кимакана? Так! Понятно? Они тут некоторые еще и на разных языках-то разговаривают. Кто бы мог подумать, что город Катус такой огромный. Но теперь я точно знаю, что пропало не зря. Что-то случилось, но что мне еще нужно выяснить, чтобы найти этого какуна? Привет, полосатик. Где мне искать кимакана? Уходи. Бегом отсюда. Иди отсюда. Привет. По-моему, Кимакан. Живу в доме номер шесть. А ты, кот урод. Я собака. Ну, за информацию спасибо, пойду искать. Так, это чьи-то кошачьи дома, но тут никого нет. И номеров на этих домов нет. Как же мне найти дом номер 6? Здрасте, тетя Кошка, вы не знаете, где шестой дом? Отстань от меня. Ну, хотя бы скажите, далеко или нет? Оставь меня в покое. А, ясно. Здрасте, а где дом номер 6? да ладно, да ладно, чё, чё, а пацаны, привет! Это не дом номер 6 случайно? <свист> О, какие мы нежные! Нервишки вам всем точно тут надо прилечить. В типа попейте. Пока! А с чего я поверила, что он живет в доме номер 6? Кто-то же из котов сказал, что его вообще изгнали из стаи. Тю-тю-тю, тю-тю-тю, тю-тю-тю-тю-тю. ту ту Э, привет! Привет! Ты что там в трубе делаешь? Там кое-что есть, просто интересненько. Слушай, а ты не знаешь, где тут дом номер 6? Зачем тебе дом номер 6? Ну там, в общем, жил Кимакан, Какудюн. Короче, мне надо его найти. Ух ты, бывший вождь. Прикольно, а зачем он тебе? Его же вроде изгнали. Видела, как я могу? А? Ну вы все тут дерганые, конечно. Напугала меня. Зачем тебе, бывший вождь? Затем, что моя подруга Кейса Киса Алиса написала ему письмо, оно не дошло, он его не получил. Я приехала в город котов, чтобы его найти. Кимакана. Его все боятся. Возьми меня с собой, буду тебе помогать. Нет уж, мне никакие помощники не нужны. И так я тут с вами с котами замучилась. Короче, ты знаешь, где Кимакан? Или хотя бы шестой дом. Кимакана все боятся. Не связывайся с Кимаканом. А то он тебе надает. Надает он меня, это я ему надаю. За то, что он не получил письма моей лучшей подруги. Найду и по его кошачьей морде отлуплю. И за хвост оттягаю. Не знаешь ты, кто такой Кимакан? Да? Ну и что, мне ваши легенды не страшны. Нечего меня пугать, я тебе ничего не скажу. Ну и ладно, без тебя справлюсь. Ту-ту-ту, ту-ту-ту, ту-ту-ту-ту. Да ну тебя. Совсем скоро стемнеет. А я не знаю нигде шестой дом, ни где этот Кокодзюм. А? ухи, ну постой. Я ничего не трогал. Да я не за этим, погоди ты. Ты знаешь, где тут шестой дом? Знаю. Ух ты, где? А тебе он Ну Мне очень надо, очень помоги. Пойдем со мной, я там много раз бывал. Прям в доме? Не, рядом. Крутяк, неужели я его найду? Кого? Не скажу. А ты тоже убежишь? Ну, может быть, там есть тот, кого ты ищешь. Может быть. А ты знаешь, кто там живет? Не. Ну, в общем, иди прямо, и слева будет зеленая дверь. Я туда не пойду, плохие слухи ходят. Спасибо, без слухи. Увидимся. Удачки. Дом номер шесть. Наконец-то. Ну что? Привет, кункайку, кадиру, -кок какие-то кокуки, какие-то. -а. Никого нет. Эй, здесь кто-нибудь есть? Пахнет котами, но не одним, а сотнями. Как будто они тут ночуют или собираются. И вообще такое ощущение, что дом заброшен. А, ага, свет погас. О, опять включился. Ага, ладно, дверь это закрыта. А что, есть еще продолжение лестницы. Опять свет включился. Окей. Эй, Кун, -ка -ка как там тебя? Нет, видимо тут никто не живет. И уже... Очень давно. Тот кот что сказал, что его изгнали из стаи. Видимо, был прав в этом доме, он уже давно не живет. А, вот его миски, кажется, явно заброшенные. Скорость темнеет, и дождь пошел. Останусь тут переночевать. Надеюсь, киса Алиса и Софи меня не потеряли. Не переживай, киса Алиса. Я, я доставлю твое письмо. И обязательно найду твоего как кокодзима. Уенсдей. Мне кажется, в домике Макана кто-то есть. Да, я думаю это то самое странное существо, которое ходит в поисках нашего Кадзиру по всему городу Дождемся утра Может быть она нас обманула и поехала не за продуктами, и с ней что-то случилось? Я думаю с покемоном все нормально, опять небось при ключе не нашла. Босс, у меня новости, ходят слухи в городе собака ищет Кимакана Кимакана? Интересно